We will decorate Christmas tree with many colored lights. Let's all dance in the ring. Greeting Christmas. Welcome to your Santa Claus. Wait for you with the patience. Let's all dance in the ring. Greeting Christmas. Oh how many books and That means so much money Здравствуй, Новый год, здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебе так рады, ты подарки всем принес, Айда Дед Мороз, книжки краски, шоколадки и положил под елку, нам несут огромный торт Здравствуй, Новый год, Зайки, мишки и слоны. Сечи летают книжки Вот как весело живем Песенки поем Месяц небес зажигает Карнавал огней Веселись весной